Быть может из-за возраста, потому что, в принципе, я не молодею, но меня стал посещать такой вопрос. Предположим, приближусь я к старости побольше, и ничего в моей жизни не произойдет. И вероятен ли случай, когда я задам себе вопрос, а для чего я жил? Понимаете? Мы живем и тешим себя какими-то надеждами, тешим себя какими-то мечтами, какими-то иллюзиями. Мы предполагаем, что есть Бог, загромная жизнь, мы предполагаем, что есть фатализм, есть судьба, мы предполагаем, что есть какой-то сакральный смысл жизни и все такое прочее. Мы не предполагаем себя как всего лишь песчинку в этом мире, мы не предполагаем себя как крохотный промежуток времени по отношению к человечеству, мы не предполагаем себя как как просто расходный материал. Мы каждый раз хотим, мечтаем, думаем, надеемся, уверяем себя в том, что мы нечто значимое. Но не заблуждение ли это, не самообман ли это – у меня многие умные, грамотные, образованные люди мне пишут, и программисты, и многие другие. И каждый высказывает свою версию относительно того, как он представляет себе, что, возможно, мы сохраним свою личность, возможно, мы сохраним информацию о себе, мы там как-то продолжим существование, путь в другом теле, в другой формации, в другом виде. Неважно, но мы типа сохранимся. Но с чего вы решили, что так должно быть? С чего вы решили, что весь мир – это не случайность? С чего вы решили, что все наше бытие – это не короткий промежуток времени, не миг в пространстве вечности, который не имеет начала и конца. Мы почему-то привыкли считать, что бесконечность, она не имеет конца. Но мы не задумываемся о начале, потому что мы берем с себя пример. Мы предполагаем, что раз мы имели начало, значит и мир имеет такое же начало. Может быть, мы просто один из процессов, Который составляет вечность. Но количество этих процессов бесконечно. И если вы доживете, предположим, до старости, или я, не случится ли так, что на предсмертном одре вы сами себе зададите вопрос: и для чего я жил? Ведь ничего не произошло, ведь ничего не случилось, ведь я никем не стал, ведь я просто исчезну и все. Понимаете? Вот я хотел бы, чтобы вы в молодости, в юности задали себе этот вопрос, потому что потом будет поздно, а сейчас, возможно, у вас есть вариант пересмотреть свои цели, пересмотреть свою философию, свои взгляды и, может быть, заняться чем-то существенным, чем-то реальным, чем-то настоящим для жизни, для вашей жизни для ваших интересов, для ваших целей. Я не предлагаю наступать на горло другим. Нет, можно жить как нормальный человек, настоящий человек, как личность, но при этом понимать, что рано или поздно наступит момент, когда мы просто растворимся. В этом вся суть. Может быть, я не прав. Может быть, существует ад, рай. Может быть, сохранится наша личность. Может быть, сохранится наш интеллект, наш ум. И мы преобразимся в чем-то другом. И будем видеть, но не сможем передать информацию тем, кто остался здесь. Ну, что угодно возможно, конечно. В бесконечности возможно, в принципе, все, гипотетически. Но мы-то этого не знаем. Может быть, стоит... Наши весы подкорректировать, наш взгляд подкорректировать, наши цели подкорректировать. В общем, мысль получилась слегка сумбурна, но я думаю, вы поняли, в чем суть. Задайте себе вопрос, для чего вы живете. И это не просто смысл жизни, это естество, это бытие. И не прикрывайтесь, пожалуйста, иллюзорными какими-то направляющими, которые нас окружают ежесекундно. Берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии.